Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. Здесь мы зарабатываем криптовалюту в интернете бесплатно и на криптовалюте. Так, ребята, есть хорошая раздача One Soul. Да, и я считаю, что ее по любасу надо забирать. И забирайте ее, ребята, ну, как можно скорее. Я не знаю, сколько будет еще длиться этот айдроп, он несложный. И это будет вот агрегатор, да, DeFi, то есть децентрализованные финансы то есть, биржа. Мосты между саланой Эфиром и так далее. То есть, если все у ребят получится, то, я думаю, будет огонь. Раздают по 10 токенов. Итак, что нужно сделать, ребята? Ну, все очень просто. Переходите в Telegram-бот, нажимаете старт. Дальше проходите элементарнейшую капчу. Вступайте в телеграм канал в Telegram-чат. Ну, нажимайте done. Так, дальше. Вступайте, подписывайтесь на их твиттер. В ответ ссылку на...